Добрый день, дорогие друзья! Открывает наш эфир программа Яна Йоффе «Странички истории». Здравствуйте, Ян! Добрый день, Александра! Добрый день, радиослушатели! Вообще, до недавнего времени все праздники Holidays имели религиозную основу. Новый год – наиболее древний и наиболее универсальный праздник, его отмечали задолго до появления календарей. В те далекие времена год – это был время между посевом и сбором урожая. Наиболее ранние упоминания о празднике Нового года относятся к Вавилону. Новый год там начинался в день весеннего равнодействия, и его отмечали в течение 11 дней. Так что затяжное празднование Нового года в России не такая уж новинка. В Риме Новый год начинался 1 марта. Ну, как вы знаете, еврейский Новый год вообще начинается осенью. Римский календарь составлялся в специальной группой священников, их звали понтифики. И со временем, на протяжении столетий до новой эры, даты такого римского календаря стали резко расходиться с астрономическими наблюдениями. И составили аж 140 дней в 70-м году до новой эры. Тогда... В 1946 году первый римский консул Юлий Цезарь провел изменения, взяв за основу солнечный цикл 365 дней в году. В реальности, конечно, период обращения Земли вокруг Солнца на 6 часов больше. А вот первый римский император Август, он вел семидневную неделю. Шло время... И вот эта ошибка юлианского календаря на шесть часов тоже начала играть определенную роль. И календарь стал сильно отставать от реальности. Тогда, значит, церковный собор в городе Трент поручил папе римскому Гри Григорию XIII провести реформу календаря, что и было сделано. 1582 году. Папа взял и перевел календарь на две недели. А чтобы соблюдать астрономическую точность, было принято решение каждые четыре года в феврале значит, добавлять еще один день. Все католические страны приняли этот новый календарь, протестантская Германия и Дания перешли на Григорианский календарь в 1700 году, Англия и Швеция на полвека позднее, а Русская Православная Церковь вообще отказалась принять Григорианский календарь и все отмечает по Старому Юлианскому все свои праздники. Так что в этом году э, православное Рождество будет 7 января. Япония приняла Григорианский календарь в 1873 году, Китай после революции в 1949. А кому, коммунистическая Россия приняла Григорианский э, календарь в 1922 году. Дорогие наши слушатели, я хочу вас э, поздравить с Новым Годом! Пожелать традиционного всем здоровья, счастья, успеха. Вообще, каждый знает старое доброе правило. Как проведешь Новый Год, таким он и будет. Вот я и подумал, а что, если нам пригласить в гости людей из прошлого? Мудрецов, философов, поэтов. Может, они скажут нам что-нибудь интересное, нужное, важное. Ведь они, как и миллионы других людей, тоже ходили по этой земле, пили ту же воду, смотрели на Луну, согревались под тем же солнцем. Конечно, вот наше приглашение для таких гостей будет весьма беспорядочным. Отрывки из мыслей и пожелания мудрецов и поэтов прошлого не представляют какой-то системы. Просто они мне показались интересными. И, ну, начнем... Пифагора, греческий философ, математик, жил в VI веке до нашей эры. Он писал «Учись молчать, позволь своему разуму слушать и впитывать». Ему вторил и французский философ Паскаль, ученый, математик, писатель, который жил на тысячу лет позже. Все человеческие несчастья Зачастую происходит от того, что человек не в состоянии спокойно посидеть в одиночестве хотя бы немного времени. Оба философа говорят о важности тишины и медитации. Ведь действительно установлено, что в человеческом мозгу ежедневно мелькает 60% тысяч мыслей. Ежедневно 60 тысяч мыслей. Конечно, нужно ежедневно, хоть немного времени дать э, нашему мозгу как-то успокоиться и очиститься. сидхарта Гуатама Будда Будда это вообще слово дословно переводится как э, просветленный. Он он основатель одной из самых мировой религии буддизма. Он жил, он родился в королевской семье, там, где сегодня находится государство Непал. Ну, всю, всю жизнь он просидел в Королевском дворце, в роскоши, был женат. Но однажды, увидев человеческие несчастья, болезни, смерть, от которой не избавлен никто в этом мире, он в возрасте 29 лет оставил королевский дворец, оставил свою семью в поисках высшей истины. Вот что Будда говорил. Не верь тому, что ты слышал. Не верь традициям только потому, что они переданы тебе в течение многих поколений. Не верь тому, что говорили э, много раз. Не верь тому, что это было написано древними мудрецами. Не верь в предположения. Не верь э, в авторитет учителей и старших. Но после внимательного рассмотрения и анализа, когда это согласуется с твоим разумом и принесет тебе пользу раз и навсегда, прими это и живи этому. Ну, я думаю, очень и очень замечательные слова. Потому что, ну, так уж мир устроен. Мы зачастую не имеем своего мнения и вынуждены верить тому, что нам говорят. А говорят нам, как вы знаете, очень много. И с экранов телевизора, из газет, и с интернета сваливается на бедного человека такое количество информации. Он вынужден этому верить и иногда говорит, откуда ты знаешь? Но я, говорит, про на интернете. Не верьте этому. Пропустите все через себя, найдите определенно тому, чему бы вы хотели следователь, и, как говорит Будда, и уже когда это все согласуется с вашим разумом и принесет вам пользу, тогда примите это и живите это. Вообще все великие учителя ничему э, не научат до тех пор, пока человек сам не захочет применить их учение к своим знаниям, к своему опыту и своим желанием. В шестом веке до нашей эры жил и другой учитель, великий китайский философ Лао Цзи. Он написал небольшую книгу, называется «Тао Тэ Чинг» «Путь». Она стала основой религиозной практики даоизма. Лао писал, «Настоящие лидеры едва известны своим последователям. После них идут те лидеры, которых люди знают и обожают. После них те, которых боятся. После них те, которых ненавидят. Вот э, в этих четырех строчках он прямо дал нам целую шкалу, по которой мы можем оценить наших лидеров, руководителей. Ну, значит, внизу, как вы видите, находятся те, которых боятся и ненавидят. Вот, учитывая эту волну, жуткую волну сталинизма в современной России, ну, вот так и получается. Кого больше всего боялись и ненавидели, теперь больше всего и возносят на престол. Современником Лао Цзэ был Конфуций, китайский учитель, философ, чье учение сыграло колоссальную роль на развитии цивилизации Китая на протяжении более двух тысяч лет. Для Конфуция важно было, чтобы человек начал усовершенствовать самого себя. А вот потом свою семью, потом деревню, в которой он живет, потом и государство. То есть усовершенство должно идти снизу вверх. Не сверху вниз, когда вам все навязывает государство. А человек начинает с самого себя. Вот. Конфуция писал, не желай, чтобы все было сделано быстро. Не смотри на малое достижение. Желание того, чтобы все было сделано быстро, препятствует тому, чтобы все было сделано правильно. Когда человек смотрит на малые успехи, это препятствует большим достижениям. А вот давайте сейчас с вами перенесемся в Рим первого столетия до нашей эры. Римский государственный деятель, философ, великий оратор Цицерон. Вот что он писал о шести основных ошибках человека. Первое. Первое – это иллюзия, что можно приобрести личную выгоду за счет обмана и несчастья других людей. Тенденция беспокоиться о вещах, которые человек не в силах изменить или исправить. Настаивать на том, что дело не может быть сделано, потому что оно кажется невозможным отказ отбросить в сторону мелкие человеческие привязанности и слабости, пренебрежение развитием собственных интеллектуальных способностей и пытаться измениться других людей, заставляя их верить и делать то, что делает сам. Вот это по Цицерону шесть таких основных заблуждений человека. Ну, я думаю, он очень четко подметил все все, что наше заблуждение, что нужно в этих случаях делать. Тоже Эпикур, освобожденный раб, разоначальник греческой философии стоицизма. Он жил в первом э, столетии нашей эры. Он писал, что на человека оказывает большое влияние не столько события, происходящие с ним, сколько его отношение к происходящим событиям, и если то, что уже произошло, невозможно изменить, следует принять это. В шестом столетии в Китае возникло учение зенбуддизма, которое впоследствии широко распространилось в Японии. Ну, это очень интересная, сложная религиозно-философская система, которая учит человека обращать внимание на простые вещи, ценить красоту, ценить природу. Зен-буддизм а учит, что человек может достигнуть высшего состояния просветления человеческого духа не столько с помощью каких-то особых, изощренных философских измышлений, ущемления плоти, каких-то ограничений, сколько с помощью обычных, обычных повседневных вещей человеческой жизни. Вот одна из таких пословиц зен-буддизма – на внешний вид она очень такая простая, можно даже сказать примитивная. Но посмотрите, сколько в ней смысла. Значит, пословец говорит, до состояния просветления монах колол дрова, носил воду. А вот когда он достиг состояния просветления после многих-многих лет обучения, он также продолжал колоть дрова и также продолжал носить воду. Нам иногда только кажется, что как только мы узнаем новое учение, новую философию, все изменится в нашей жизни. В реальности, скорее всего, будет то же самое. Все будет похоже на предыдущую. Так уже устроен человек. Еще один великий учитель, основатель ордена францисков, францизских монахов Сент-Фрэнсис оф Ассиси, он жил в двенадцатом столетии. Кстати, нынешний папа римский, Франциск I, из этого же ордена. Значит, этот орден проповедует смирение, простоту жизни. Так вот, самая знаменитая молитва Франциска. «Господи, сделай меня инструментом Твоего мира». Там, где ненависть, позволь мне посеять семена любви. Там, где оскорбление, принести извинения. Там, где сомнения, веру. Там, где отчаяние, надежду. Там, где темноту, свет. Там, где печаль, радость. Божественный мастер, даруй мне, чтобы не меня утешали, а я утешал. Не меня любили, а я любил. Не меня прощали, а я прощал. В смерти мы рождаемся вновь к вечной жизни. Это простая молитва – одна из самых известных в истории христианской церкви. Прошло после Франциско 200 лет, и величайший итальянский художник, скульптор, архитектор, поэт, крупнейшая фигура эпохи Возрождения Микель Анджело тоже писал. Наибольшая опасность для большинства из нас состоит не в том, что наша цель слишком высока, и мы э, можем не достичь ее, а в том, что наша цель расположена низко, и мы можем легко ее достигнуть. Все искусство Микеланджело там, высоко у звездного неба, он и достиг его. Он умер в возрасте 89 лет и до последнего писал, рисовал, воял скульптуру. Это он построил купол храма святого Петра в Риме, выдающееся достижение того времени. Вот посмотрите на скульптуру Давида во Флоренции. Размер величия, дух, воплощенный в мраморе, только подтверждает – цель была высока. Возьмите секстинскую капеллу в Ватикане – Потолок, который Микеланджело расписывал в течение четырех лет, с 1508 по 1512 год, ежедневно, без выходных, он лежал на подмозгах в крайне неудобной позе, затекали руки и ноги. Вот любой другой бы художник сказал бы, это невозможно, это невозможно сделать, но талант и божественное вдохновение Микеланджело сделали это. Джан Дан, английский священник, настоятель Кентебрийского храма, первый и лучший метафизический поэт средневековой Англии, живший в XVI веке. Вот что писал Джан Дон. «Ни один человек не является островом сам по себе. Каждый человек – часть континента, часть общего. И если скала смывается морем, Европа становится меньше, как и мыс, на котором она стояла, как и дом твоего друга или твой. Смерть любого человека уменьшает меня, потому что я часть человечества, и поэтому не посылай узнать, по ком звонит колокол. Он звонит, он звонит по тебе». Хемингуэлл взял эти слова эпиграфом для своего романа. Слова Джана Дона даже не следует запоминать, они навечно остаются в памяти. 613 указаний, предписаний, команд Бог передал Моисею. Из них 365 по числу дней в году запрещающих и 248 разрешающих. К счастью, царь Давид свел все эти предписания к 11. А великий пророк Исаия к шести, пророк Миха к трем, а затем Исаия решил, что шесть – это очень много, и сел все предписание к двум. Так сказал Господь, будь справедлив и делай добро. Вот и все. А пророк Амос к одной. Ищи меня, сказал Господь, и живи. На вопрос одного язычника, в чем сущность еврейской религии, великий учитель Гилель ответил, то, что плохо для тебя, не делай своему соседу. В этом вся доктрина иудаизма. Все остальное – просто комментарии. Еврейский пророк Михей учил. Тебе сказано, человек, что есть добро. Поступай справедливо. Люби милосердие. И смирений ходи перед Богом. Вот, как видите, заповеди, которые нам даны, они крайне простые, но посмотрите, насколько они глубоки, насколько они несут суть человеческой жизни. Ведь многие увлекаются внешней стороной религии всевозможными... Ну, молитвами, хождениями, изучениями и прочее, прочее. Но суть религии вот сведена к этим основным заповедям – поступай справедливо, люби милосердие и в смирение ходи перед Богом. То есть речь идет о внутренних моральных принципах самого человека – Внешняя обрядность, внешняя религиозность, ну, она может и неплохо, внешняя часть, но если нет внутренней составляющей, если нет потребности у человека в Боге, в религии, внутри его, так, честно говоря, вне зависимости от того, сколько раз он ходит в церковь или в синагогу, навряд ли этот человек религиозен. Христос передал сущность своего учения так. «Дети мои», — сказал Иисус своим ученикам, «Еще недолго я с вами заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Апостол Павел в своем послании к продолжал эту мысль Христа. «Если я имею, если имею дар пророчества, и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я – ничто. Любовь долготерпима, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине». Все покрывает, всему верит, все всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. А теперь прибывают они, а теперь прибывают три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Прошло почти... Два тысячелетия, когда в начале XIX века Элизабет Браунинг, английская поэтесса и жена другого поэта Роберта Браунинга, выпустила небольшой сборник стихов. Он назывался «Сонеты из Португальского. Там и было знаменитое стихотворение How do I love you? Как я люблю тебя! Пожалуй, самая известная поэма, когда-либо написанная о романтической любви. История Элизабеты Барон, это ее девичья фамилия, ее мужа, поэта Роберта Браунинга, одна из величайших любовни, любовных историй времен романтизма, в котором они жили, начала XIX века. Она умерла в возрасте 55 лет на руках своего мужа. А в это же время в Америке жила другая гениальная поэтесса, которая умерла в точно таком же возрасте и при своей жизни не издала ни одной своей книги Эмили Дикинсон. Биография ее не насыщена событиями, их почти совсем нет. Она жила в отцовском доме, редко выходила из него, а позднее вообще перестала покидать свою комнату. У нее не было любовных романов. Основная тема поэзии Диккенсен – не любовь, а смерть. Она пыталась разгадать тайну смерти, а разгадать тайну смерти – это разгадать тайну жизни. И в этом ей помогала вера. Религиозная вера возвращала ее с небес на землю, к реальностям, к чудесам Создателя. А потом она всегда опять поднималась на небо, ибо на земле не могла жить без него». Вот что она пишет. «Кто небо не нашел внизу, нигде уж не найдет. Ведь где бы мы ни жили, Бог поблизости живет». А вот еще одно ее маленькое стихотворение, написанное в новогоднюю ночь. «Тихо желтая звезда по небу зашла, Шляпу белую сняла, светлая луна, Вспыхнула у ночи в миг, окон череда, Отче, и сегодня ты точен». Как всегда. Для Эмили Диккенсен все было чудом. Цветок, пчела, дерево, вода в колодце, голубое небо. Ведь когда природу ощущаешь как чудо, не верить в Бога невозможно. Она и верила в того Бога, в которого она ощущала в себе. Великий еврейский философ Спиноза считал, что Бог – это и есть природа. Вначале, давайте так сделаем, давайте сделаем немножко, небольшой перерыв сейчас, а затем продолжим приглашать наших гостей к нашему новогоднему столу, может, мы услышим от них еще что-нибудь интересное. Дорогие друзья, мы возвращаемся в программу Яна Йоффа «Странички истории». И в этом сегменте Ян приглашает всех. Пожалуйста, если вы хотите высказать свои пожелания, ну, конечно же, поздравления с Новым годом, пожалуйста, звоните нам. Телефон в студии 847-400-5200. Ян, прошу вас, продолжайте. В начале нашего века английская радиостанция BBC попросила своих слушателей назвать на их взгляд э, лучшие стихотворения английских поэтов. Откредитывались десятки тысяч людей. И BBC выпустила книгу «Любимые стихи нации». Э, вот этот э, стихотворение, значит, сборник стихотворений назывался «Заповедь». И им или, значит, открывался это стихотворение стихотворением э, Киплинга, которого слушатели признали, что это самое любимое стихотворение страны. Оно по-русски переводится как заповедь, а вообще в английском подлиннике оно называется «Иф», «Если». Значит, и этим как раз стихотворением и открывался этот поэтический сборник. Владей собой среди толпы Толпы смятенной, Тебя клянущей за смятение всех. Верь сам в себя Наперекор вселенной И маловерным отпусти их грех. Пусть сейчас не пробыл, Жди, не уставая, Пусть лгут лжецы, не, не ходи до них, Умей прощать И не кажись прощая, Великодушней и мудрей других, Умей мечтать не став рабом мечтания и мыслить, мысль не обожествив. Равно встречай успех и поругание, не забывая, что их голос лжив. Останься тих, когда же слово, когда твое же слово калечит плут, чтобы уловлять глупцов, когда вся жизнь разрушена и снова ты должен все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 И только воля говорит, иди. Останься прост, беседуя с царями. Останься честен, говоря с толпой. Будь прям и тверд с врагами и друзьями. Пусть все свой час считаются с тобой. Напомни смыслом каждое мгновение, часов и дней неутомимых бег. Тогда весь мир ты примешь во владение. Тогда, мой сын, ты будешь человек. Для Киплинга важно прежде всего вот дело, совершенное человеком. Он воспевает мужество, энергию, преданность, стойкость. В 1907 году Киплин, э, Киплинг получил Нобелевскую премию. И вот прошло 50 лет, и другой уже русский поэт получил Нобелевскую премию через 50 лет, Борис Пастернак. Вот его маленькое стихотворение знаменитое. Взывается зимняя ночь. Мило, мило по всей земле, За все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела, Как летом рой машкара Летит на пламя. Сплетались хлопья, Слетались хлопья со двора, Как он и раме. Метель лепила на стекле, Кружки и стрелы. Свеча горела на столе, Свеча горела на озаренный потолек.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 Мило весь месяц в фероле, и то и дело, свеча горела на столе, свеча горела». В этом небольшом стихотворении весь гениальный поэт с его убежденностью подлинной ценности человеческого духа и внутренней тайной свободы человека, всюду остающийся самим собой и не поддающийся никакой тирании. Мы вот с вами вот уже говорили о любви. Есть э, э, сборник рассказов Ивана Бунина «Темные аллеи». Вот этот сборник, эти рассказы написаны, когда над Европой во время Второй мировой войны витал дух смерти. Бунин уже был достаточно много лет, он голодал, и в это время появляются его лучшие рассказы о любви. то любви, которую Бунина, как правило, мгновенно, внезапно.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 Меж колосьев и трав, И от сладостных слез Не успею ответить К милосердным коленям припав. Георгий Иванов, Он покинул Россию в 1922 году, Умер рано, В 1958 ему было только 64 года, Он был лучший поэт, Русского зарубежья. Вот, вот что он писал. Я не стал ни лучше И ни хуже. Под ногами тот же прах земной, Только расстояние Стало уже Между вечной музыкой и мной. Жду, когда Исчезнут расстояния, Жду, когда исчезнут Все слова, И душа провалится В сияние катастрофы или торжества. Вот это «Почуяв ледяное дыхание вечности и вечную музыку», вот так сказать, значит, сияние катастроф или торжества мог только очень-очень большой, очень великий поэт. Иванов, он и положил э, последний мазок на полотно той эпохи в искусстве, которое мы называем «русской классикой». Значит, конечно, можно приглашать еще очень многих э, выдающихся и философов, и поэтов, и мудрецов, и религиозных учителей за наш новогодний стол. Но вот как раз я планировал, что вот в оставшиеся несколько минут, значит, э, чтобы вы позвонили и все же... Сказали, а что вы хотели бы послушать, на какие темы передачи в новом году, что бы вы хотели оценить наши исторические странички, которые вы слышали в прошлом году, да и на протяжении предыдущих многих лет. Хотелось бы несколько минут с вами пообщаться. Я напомню телефон прямого эфира 847 400 -5200. Добрый день, вы в эфире. О, здравствуйте, я затаив дыхание очень люблю эту передачу. Большое ему спасибо, Яну Йофи. Он, он замечательный человек. Большое спасибо с Новым годом, ему здоровья, счастья в Новом году, чтобы он больше и больше нам много чего рассказывал. Большое ему спасибо и с Новым годом. Всего хорошего, всего самого наилучшего для Яна Йофи. Спасибо, от всей души спасибо. Спасибо, спасибо за добрые слова. После такого искреннего звонка, ну, тепло на душе становится. Да. Ну, что я вам хочу сказать. Вот обычно мы на Новый год принимаем какие-то резолюшн, да. Ну, вот я помню, я очень многие годы курил, и ты каждый год на Новый год, ну, все, брошу курить. Ну, к сожалению, не все, не всегда получается. Наши пожелания, наши резолюшен не всегда исполняется. нужно, конечно, сила воли. Но что с другой вот с стороны интересно? Вот смотрите, как быстро промелькнули вот эти 20 лет. Мы вступаем с вами в третье десятилетие 21 века. Я еще буквально, буквально отказалась на днях, что вот все кричали, что компьютеры не смогут читать цифру 2001, что будет катастрофа, и все это будет. Ничего не произошло, все продолжается. Я помню одну из моих первых книг, но, которые я купил в Америке много лет назад, это была э, книга «Предсказания». Ну и что интересно, там были предсказания все, которые делались и в глубокой древности, и еврейскими пророками, и великими учителями, и потом современными астрологами там и прочее, прочее. Что вот интересно, потом ну, я как-то Забыл уже, ведь много лет прошло. Случайно эта книга мне попалась на глаза. Я опять начал ее смотреть. И вот те предсказания, которые были так называемые, сделаны современными предсказателями, ни одно из них не сбылось. А вот те великие библейские предсказания, все сбылись до одного. И вот каждый раз, когда ты думаешь об этом вот ты и, и ну говорят там великий предсказатель ностардамус или там баба ванга была которая все видела все знала все предсказывала но это все не то там есть какие то совпадения в том числе у Нострадамуса, да действительно точно кое кое что предсказано но вот по большому счету по именно именно большому сбылись предсказания были которые были изложены значит в Библии. Поэтому мы должны... И вот сейчас, честно говоря, вот посмотрите, как, как особенно в России, как они нагнетают эту атмосферу, что мы живем на грани Третьей мировой войны, что вот-вот она начнется. Ну, это тоже понятно, ведь ребята, которые делают танки, самолеты, вооружения, они же не могут делать их просто так. Им надо атмосфера, в которой она они делается. Нужен страх. Да и, честно говоря, пользуется старый такой принцип что ведь если вы живете плохо единственное, чтобы вы не возмущались это, будь, знаете, что вот-вот приближается третья мировая война и поэтому вы живете плохо но мы будем делать пушки и снаряды это тоже старок как мир в России это сейчас пользуется на всю катушку они действительно без конца делают какие-то новые ракеты, там, снаряды, танки и так далее, и так далее а народ действительно живет плохо Подумайте сами, каждый год президент страны обещает, что наконец-то мы сделаем рыбок, выйдем там, рост экономики на 3% годовых, и вот результат этого, 2019 года, экономика России, наверное, выросла, точно еще цифры неизвестны, но ну, порядка одного процента. То есть большая разница есть. Вы, когда вы имеете экономику страны меньше, чем экономика Южной Кореи, и располагая всеми ресурсами, которые Бог только мог создать, собрать, так он собрал в одной стране под названием Россия. Нефть, золото, газ, все металлы, чего только там нет, лес, природа, все это и прочее. А уровень жизни это один, один из самых низких в Европе. И нету такого, не чувствуется, что сделано что-то такое, чтобы произошел прорыв. Поэтому Предсказаний будет очень много, и вы читаете, и читаете астрологов. И мое предсказание только одно, и я 2020 год, не, не будет никакой войны. А, в мире всегда было и есть и много проблем, но наше поколение счастливое в том плане, что вы подумайте сами, по, по окончании Второй мировой войны, вот в мае месяце будет 75 лет будут праздновать. Вот это поколение вот прожило в, в, в условиях мира. Были где-то локальные конфликты, были локальные, локальные войны, но вот этих катастроф двадцатого века, первой мировой войны, второй мировой войны, вот этой, этих, этих жутких эпидемий, когда уносилась в средневековье там чума, холера и прочее, половина населения Земли исчезала за один-два года. Вот этого нет. И вот и мое личное предсказание – все будет хорошо. Мы должны быть оптимистами. В этом мире, а сейчас уже тут живет 8 миллиардов человек на этой планете, конечно, ее сотрясает и, и земли, и ураганы, и, и наводнения, и пожары. Все это есть, и было, и будет. Но одновременно... Человечество, оно ж так, наверное, Бог нас у всех устроил. Люди приспосабливаются ко всему этому и все время идут, э, идут вперед. Прогресс, колоссальный прогресс сделал в той же медицине. Посмотрите, то, что сегодня люди с такими тяжелыми заболеваниями э, выжив, живут уже десятки лет, раньше же это же было практически невозможно. Есть во всем прогресс человечество живет этим прогрессом но одновременно как говорят ну не сделан но ну мир это не гармония мир первоначально был создан как мир хаоса в этом мире слишком много турбулентности, столько неопределенности. Но мы с вами должны быть оптимистами. И я желаю вам всех благ. 2020 должно быть счастливое число. Этот год и Олимпийские игры будут, и будет много-много хорошего в Новом году. Всех моих наилучших пожеланий. А вам желаю, слушатели, будьте более активны. Это же передача делается для вас. Хотелось бы узнать, что вы хотите. Всего вам доброго. Спасибо вам огромное, Ян. Мы благодарим вас за каждую вашу программу, потому что каждая программа, она действительно неповторима. Наших слушателей приглашаем уже в новом году принимать участие в программах. Ян, счастья вам, и пусть этот год будет добр ко всем. Спасибо, до встречи.